всем привет дорогие друзья с вами чайок ТВ. в этом ролике я вам расскажу о том что разработчики сегодня ночью выпустили очередное обновление в игре among us но однако это был не только фикс багов но также еще добавление новых функций в игру которые действительно являются очень сильно интересными что же это за функции сейчас я тебе обо всем расскажу но сначала пожалуйста прямо сейчас поставь лайк и подпишись на канал это все нужно для того чтобы вывести этот интересный ролик в рекомендации и заранее я тебе скажу спасибо но ну, а мы приступаем к новостям получив очередное уведомление от официального аккаунта разработчиков я решил посмотреть что же такого произошло и я увидел то что разработчики выпустили очередное обновление но я подумал то что разработчики опять просто пофиксили баги и ничего интересного но однако нет получилось то что разработчики добавили новые функции и это просто очень сильно круто Круто с той стороны то, что разработчики опять сделали обновление. Ну а эти функции полный кал. Но это лишь мое мнение, поэтому посмотри, что же такого разработчики добавили в игру, и потом уже делись своим мнением в комментариях под этим роликом. И вот первый пост, который опубликовали разработчики. Discord мобильное приглашение. Вы можете связать свою учетную запись Discord с Moncas на мобильном телефоне и поделиться кодом комнаты пригласить. Теперь люди на мобильных устройствах и ПК могут. ли Легко присоединиться к играм от Discord. Да, и я когда это прочитал, такой, вау, интересная новая функция, надо затестить. И я такой захожу в Among Us, авторизируюсь из игры Among Us в дискорде и я получаю то, что у меня нифига не работает. В общем, я через Амонкас авторизируюсь в Discord. И у меня пишет то, что я успешно авторизировался. Я жму опять на логотип Discord, и у меня опять показывает то, что я хорошо авторизировался. И все, то есть меня больше никуда не пускает. И я такой думаю, ну ладно, наверное меня просто так закинули в какой-то канал в Дискорде, захожу в Дискорд и нету никакого канала, меня никуда не добавляли, что произошло? В общем, к чему я это все веду? Эта функция не работает. Ну ладно, давайте тогда посмотрим второй пост с обновлением. А это уже второй пост обновления в игре Монкас. Twitch. Мобильная потоковая передача. Теперь вы можете поток Among Us на Twitch прямо с вашего телефона. Не могу дождаться, чтобы увидеть все, что предательство в режиме реального времени. В общем, если после просмотра этого ролика ты обновишь игру Among Us, то тогда у тебя в настройках появится новая кнопка. После нажатия на эту кнопку тебя перебросят в Twitch. И в Twitch тебе надо будет авторизоваться. И после этого, с помощью этой кнопки, ты сможешь стримить на и. Игру Амон ну и по сути эти функции абсолютно бесполезны. Во-первых, Discord вообще не работает, а вот этот стриминг на Twitch вообще кому он нужен? Да я думаю, если человеку захочется постримить, то он и так найдет приложение в плеймаркете. Хотя ладно, это наверное поудобнее, но все же как-то это все очень странно. И если ты спросишь, почему именно с Твичом, а не с Ютубом и со сторонними соцсетями, то здесь ответ очень сильно прост. Это все такая реклама. Когда человек заходит в игру Among Us, он может постримить на Твиче, и таким образом человек может узнать, о такой платформе под названием Twitch. Этот человек запускает э, трансляцию игры Among Us на Twitch. И рандомный человек заходит на эту трансляцию и случайно узнает о такой игре под названием Among Us. Но только по сути, если ты заходишь в игру Among Us просто поиграть, то все это обновление полный кал. В общем, разработчики вообще молодцы. Марку держат прям очень сильно хорошо. Все обновления провальные. Ну ладно, уж скоро в игре Монкас выйдет еще одно обновление, которое уже расширит лобби, добавит цвета и немного обновят дизайн. Так что нам остается ждать еще одно обновление. Но я жду, когда ты прямо сейчас поставишь лайк и подпишешься на канал. И также напишешь любой комментарий. Потому что ролик подошел к концу. Всем спасибо за просмотр. С вами был Шайок ТВ. Всем пока.